Динамов. Смотри фильмы онлайн или качай на телефон или планшет бесплатно. Господи, Боже мой, Боже, Боже, Боже, Боже мой, Господи, Иисусе. Помоги мне, помоги. Давай, хватайся, о боже. София, София, София, София, София, из Недр Земли. Джесси, Джесси. 15 минут прошло. Не хочешь сказать пару слов? Участники Джесси Миллер, отец Дэвид. Моего отца мало кто знал. А те, кто знал, думали о нем только... Часако-чудаки... Большую часть детства я и мечтала о другом папе. Нормальном папе. А не о сумасшедшем, над которым все смеются. Теперь тебя нет, папа, я... Я поняла, как много ты делал для меня. Прости меня. Я лишь надеюсь, что смогу продолжить твое дело и... Может, стану хотя бы наполовину такой, как ты. Я дико извиняюсь, Джесси. Привет всем. Сэм, здесь только мы. Ясно. Ясно. Знаю, тебе сейчас должно быть очень тяжело, Джесс. Может, я заскочу сегодня? Сходим куда-нибудь, выпьем или еще что. Только без кокса, конечно. Я этой хренью больше не балуюсь. Отец Дэвид тоже с нами, Сэм. Хотела добавить что-нибудь о своем отце? Нет. В память о Флинте Миллере.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 Да. Можно глянуть. Ну, говоря о нем, что хочешь, но рисовать он умел. Если больше ничего не найдешь, можем выложить это в Инстаграм. Ты видела все это? Да. Клево. Да. А мне он не показывал. Да, может потому, что ты смеялся над ним, как все остальные. Он был для всех вас посмешечным. Джесси. Джесси. Папа не был посмешищем. Он был классный. И тебе не стоит судить о людях потому, во что они верят. И вообще, это все не важно. Мы найдем доказательства. Ясно? Если там есть что находить. Спасибо. Удивлен, что ты не пригласила Марти. Может, пригласила. Урешь и не краснеешь. Не заставляй меня жалеть о том, что я взяла тебя с собой. Зачем ты поехал? за приключениями, чтобы проводить его по-человечески. И может, в каком-то смысле найти себя, понимаешь? Я о том, что тебе есть что терять, типа, у тебя есть работа и девушка, если ничего не поменялось. Это ты так намекаешь, что ушла с работы в Теску. Меня уволили. Чего? Джесси уволили? За что? За то, что не принимаю «нет» за ответ. Ну, тогда у меня для тебя тоже есть плохие новости. Ты о чем? Нет. Здравствуйте, дети. Привет. Приятно, наконец, познакомиться. Привет. Я тут как раз объясняла Сэму, что хочу это сделать сама. Он сказал, ты передумала? Я считаю, чем нас больше, тем безопаснее. Да, и у нас будет костер, да. Здорово будет. Да, я разведу костер. Супер. Смотрите. Это реально? Да на правда? Более чем, твой папа видел великого обитателя Небер. Похож на моего бывшего. Папа называл его пещерным монстром. Да, это вам не Бигфут, это что-то покруче. Сотни лет назад его бы приняли за демона. Во многих религиях их именно так изображают. Бред несешь. Ну так поучаствуй в разговоре, Джоанна. Нет. Современная наука назвала бы это пришельцем. Вспомните про все эти иероглифы, про космонавтов, ракеты и прочее. Что, если это правда пришелец? Что, если они пытались вернуться домой, но некоторым не удалось, и им пришлось уйти под землю и спрятаться? От нас. Извини, но это бред сумасшедшего. Почему? Пришельцы – прикольная концепция, но я могу сказать, что не боялась монстров с тех пор, как мне было... Что? И много монстров тебе довелось повидать? Парочку. Твоя мама не считается. Это еще не задокументировано. Если заснимешь его, будешь первой. Пока что есть только наскальные рисунки. Если заснимем его, то получим много денег. И докажем, что папа был прав. Сколько денег? Я так и знал, что тебя это заинтересует. Много. Дай-ка глянуть. Смотри, сколько хочешь. Ничего себе. Что? Зацени, какой уродец. Да уж Джесс Джесс Извини Ты не хотела, чтобы мы приезжали Но вы приехали Да, ради тебя знал как ты Ты не отвечала на мои звонки я узнал про твоего папы через сэма я просто хотел узнать как ты да все нормально знаю мы с тобой не разговаривали с того моего звонка но теперь я здесь Ясно? Для тебя могу уехать, если хочешь. Без обид. как будто татуху выбивает Кто пригласил этого парня? Помнишь нашу игру в рожице? Да Давай Ну что, готово Давай, один, один два. два Боже Посмотри вот Нет Смешно же Перестань Погодите Боже. Сколько еще идти? Немного. Не понимаю, зачем нам разрешение? Рейнджеры все равно не узнают. Только если они в деревьях не прячутся. Папа говорил, что нужно разрешение. Скажем им, что хотим на пришельцев посмотреть. Может, это лучше не упоминать? Ага, а то люди в белых халатах заберут. Не нравится? езжай домой. Джесси. Что? Я просто шутила. Да. Так же, как все, кто смеялся моему папе в лицо. Успокойся. А? Хорошо, я больше не буду разряжать обстановку. Джоанна. Давайте получим разрешение. Разобьем лагерь и расслабимся. это поверить она через многое прошла я не про нее про него моя а про обоих ну хоть ты на моей стороне ты непобедима просто ты очень предсказуемый <реклама> да да фрэнк Лиски пещерного туризма. Грязный воздух, дезориентация, обвалы, сталагмиты, наводнения. Пожалуйста. Спасибо. Не за что. Вот. Спасибо. Нам нужно разрешение в пещеры. Я бы не рекомендовал пещеры. У нас есть горы, водопады, озера. Только в пещеры не ходите. Но вы же не полицейские. По сути, вы просто садовники. Я даже не надеюсь, что у вас есть еда или что-нибудь такое. здесь лагерь. Тихое местечко. Но странное. Что? Я слышал что-то. Вот, блин. Нет. Ладно. Поможешь, у меня не получается. Держишь? <связь> что, не вставляется? Не смейся. Ладно, дай лучше мне. Ржет она. <свят> Спальные мешки у тебя? У меня, да. Растягивай вон туда. Это все? Спасибо. А это вполне неплохо. Папа научил меня разводить костер. Да. Он нас многому научил. Я не была рядом, когда он умер. Вышла из палаты на секунду. Извини за сегодняшнее... Не стоило мне болтать. Спасибо. Он говорил тебе о существе. Нет. Поначалу. Но в конце он им просто бредил. поспать завтра длинный день не могу перестать смотреть на него будь осторожен а то в голову тебе заберется Доброй ночи. Добрый.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 <Слыш> Поднимайся, давай. Мы что заблудились? Я не, она должна быть здесь, но ее тут нет. Сука. Может тогда вернемся, если, конечно, сможем. Так так. Зачем ты это делаешь? Что? Принимаешь ее сторону? Я сказал так так. Два так. Множественные. Да, но ты подразумевал? Кажется, нам сюда. За кустами какой-то проход. Это впечатляет. Последний шанс вернуться, ребят. Переодеваемся, малыш. Спасибо. Может, побережешь батарею? Я не хочу рисковать. Что, если тебе надо будет позвонить? Кому позвонить? Охотникам за привидениями. Здесь все равно не ловит так что... Нет. Блин, у меня тоже. Ага, и у меня. Да, я же сказала. Боюсь, Wi-Fi ты тут не поймаешь. Просто камень упал. Там яма? Да, думаю, как бы ее обойти. Так что о чем еще нам стоит беспокоиться, кроме падающих камней и ям? О пещерных лисах. Лисах? Да, лисах, но они как кроты. Иди ты! Не боись. Они все равно слепые, у них пигментация глаз. Да, но света они увидят. Вы когда-нибудь были в кромешной тьме? Я бы не сказала, что это кромешная тьма. Ну как, темно же. Заткнись. Ну, если подумать, то откуда это всегда светит свет? Нет, мне не нравится, к чему ты клонишь, Самюль. Попробуем. Это так тупо. Все выключайте свет. Это запредельная тупость. Давайте. Странное ощущение. Мне не по себе. Тебе надо подружиться со тьмой. Отдайся ей. Неуютно, будто кто-то стоит у меня за спиной. Мне тоже стрёмно как-то. А мне нет. Я чувствую какое-то умиротворение. Ты в порядке, Джона? Mm -hmm. Джона! Что ты делаешь? Что? Детка, ну хватит Сэм приколистка. большие пробелы, как будто папа забыл про эту часть пещер. Ну, он был таким перфекционистом. Я знаю, просто бессмыслица какая-то. А может все правильно? Может эта атмосфера так на нас влияет? Она может действовать на голову, так ведь? Папа слышал голоса. В смысле? Называл их шепотом, я думал, мне показалось: что той ночью, когда ты сказал мне: не увлекайся дневником, а то кукухой поедешь. И что ты услышал? Марти. Это есть в дневнике? Да. Что ты делаешь? Что на тебя нашло? Ты чего? Успокойся, чувак. Пустите меня. Что за черт в тебя вселился? Да что с тобой? Пустите. Успокойся. Марти. Марти. Марти. Марти! Марти! Марти, что ты делаешь? Марти, вернись! Возьми себя в руки! Стой! Марти! Марти! Марти! Марти! Марти, куда ты бежишь? Подожди! Стой! Марти! Марти! Джесс! Джесс! Что? Какого черта происходит? А? Похоже, Марти ты рассказала больше, чем нам Сэмом. Джоанна, пожалуйста. Не надо. Может, хоть раз на мою сторону встанешь? Что это было? Как с папой. Он будто увидел что-то. У папы были галлюцинации из-за этого места. Задрала. Что? Все. Голоса, крысы и остальные бредни. С меня хватит на сегодня. Я ухожу. Ты Идешь? Нет. Марти все еще здесь, Джоанна. Вау. Вау. Хорошей тебе жизни. Тебе лучше не идти одной. Но ты же все равно со мной не пойдешь. Подожди секунду. Так что, думаешь, папе этот монстр померещился? А что, ты сомневаешься? Я сказал, что если здесь что-то есть, то мы это найдем. Поэтому ты остался. Она найдет выход. Ты не ответил на мой вопрос. Хочешь знать истинную причину? Почему я приехал? Чтобы провести с тобой больше времени. Серьезно. Слушай, я знаю, в детстве мы с тобой практически не общались, но... Вот я и подумал, надо же с чего-то начинать, так? Хорошо. Налево. Уже Заполнено. Настройки. Что за хрень происходит? Может, другим путем? Может. Ладно, пошли. Прошу, прошу. Джесси, иди за помощью, ладно? Я не оставлю тебя. Прошу, иди. Нет. Иди, я не пропаду. Эй. Эй. Господи. Нет. Да. Субтитры Если я тебе расскажу, узнаешь. А если будешь знать, то... То что? Когда ты успела очнуться? А тебе-то что? Приедет скоро и тебя отвезут в больницу. Нет, мы должны вернуться. Мы не можем никуда пойти. Мы должны вернуться в пещеры. Что? Пещеры. Я вроде доходчиво объяснил, что к пещерам не пойдем. Почему? Вы знаете, что там? В пещерах ничего Нет.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 Одинксбет. Букмекерская компания. Каждые несколько недель неподготовленные люди идут в пещеры и там теряются. А спасатели потом их ищут. Я же говорила не ходить в пещеры. Я знаю, что ты говорила. Понимаю, это похоже на безмену. Но... Там в пещерах люди. В этот раз хотя бы не монстр. Что? Кто-то его видел? Монстра. Грейс, вызови полицейских, как приедет скорая. Алло, мне по боку, что вы там обо мне думаете, но мои друзья, они там. Послушай, Джесс, Час? тебя ведь Джесси зовут. И тебе, и твоим друзьям помогут поочередно. Когда приедет скорая, я вернусь в пещеру и отыщу твоих друзей. Возьмете мою карту. Мы знаем местность. Нет. Так мы не найдем ответ. Если опустишь отвертку, я посмотрю твою карту. Сочувствую. Давай. И бутылку тоже. Надо идти вниз по долине, затем на восток. Черная ведьма? Эй! Стоять! Твою ж мать, я просто хочу спасти друзей. Ты в порядке там, Фрэнк? Да, нормально. Пожалуйста. Мне надо. Грейс, пускай идет искать друзей. Спасателей на подмогу. Погоди, ты пойдешь за ней? Кто-то ведь должен, не стой, дурак. во все то, что она сказала. Что мы вообще здесь ищем? Дверь какую-то? Нет, это та пещера. Я без понятия, как в темноте найти дорогу назад. Давай фонарики. ты слышал что ничего просто какой дорогой я не знаю фрэнк туда понятно куда она пошла пойдем редки да здесь господи вот и пещера <звы> уверен что хочешь туда пойти можем подождать спасателей могли бы но надо что-то решать Хорошо, я после тебя. Господи. Эй. Идете? тебе и друзья как так я пойду на свет спасатели уже в пути сможете идти на выход Сюда его нет. Марси, это я. Это Джесси. Какого хрена ты так долго... Пойдем. <смех> Види. Осторожно, спокойно. Приседем здесь. Ладно. Пойдем за Сэмом. Дай ружье. Джесс, Джесс. Что? Сэм мертв. Нет. Как? Как так? Джесс, она умная. Стоп. Как ты? Это существо. Я видел его. А о чем это он? Ты просто представь, что... Нет. Ты его видел? Он настоящий? Очень даже... Подожди, не ходи туда. Джесс, я догоню ее. Не подрывайся. Успокойся.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 Включайся, держись. Ты в норме? Ложись, тебе нельзя вставать. Ты, ты тоже это слышишь? Да. Как будто зовут на помощь. Им нужна помощь. Они не справятся. Пойдем и на этом закончим. Мне нужно фото. Да. Всего лишь одно фото. У нас твой друг. Мне очень жаль твоего брата. Но ты сейчас же должна пойти со мной. Иначе на этот раз я не промажу. Тогда все старания были напрасными. У нас с Эмом был шанс. Я сойду с ума, как и мой папаша, если ничего с этим не сделаю. Ну так сделай что-то. Забирай и иди домой. Иначе я тебе ногу прострелю. Убирайся отсюда. Так оно общается. Видишь? Я так долго пытался выкинуть это из головы. Последнее предупреждение. Уходи сейчас же. Походи ко мне. Это ведь я. Нет. В чем дело? Спокойно. Забудь. Нет, нет. I'm <laughs> ты убьешь меня? Тихо, близко. Джесси! Марти! Где ты? Марти, ты в порядке? Нормально. Я не знаю, куда идти, я не знаю, где я. Джесси, иди за моим голосом. Марти! Все в порядке, я найду тебя. Стой на месте, я найду тебя. Я здесь. Спокойно. Я Джесси. Джесси, Джесси, бежим. Марти! Мы не можем. Ты не понимаешь, что говоришь. Мне все равно. Просто давай уйдем отсюда. В смысле уйдем? Ты совсем спятил? Пойдем. Давай бросим все и уйдем. Ну же. Марти, пойдем. Не смотри на меня. Пойдем. Джесси, беги! Если я расскажу тебе, узнаешь. А если будешь знать, тогда он проникнет в твою голову. И пока будет выжидать сожрет тебя изнутри. Если он съел тебя, то как ты выжил? Потому что у меня была ты. Земли.